Добрый день, друзья, рада всех приветствовать. <как> добрый день, здравствуйте. Всех приветствую, добрый вечер, кто к нам присоединяется. Всех рада видеть. Ждем минут пять, пока народ соберется. И мы с вами сегодня начинаем. У нас интересная очень, на мой взгляд, тема сегодня запланирована. Поговорим с вами про чувствительную кожу, в глобальном смысле слова. А причины, следствия и что с этим делать. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья, кто присоединяется, напишите, все ли в порядке со связью, потому что я не очень понимаю, здесь ли вообще люди, видно ли меня, слышно ли меня, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. с вами подождем еще минут 53 и начнем так слышно хорошо добрый вечер всем тем кто присоединяется здравствуйте сегодня тема прямого эфира у нас э, чувствительная кожа мы сегодня будем говорить про чувствительную кожу э, про кожу с проявлениями купероза э, причины и что с этим делать как с этим работать не ответила на что По поводу заказа вам нужно написать либо в директ инстаграм, либо оформить заказ на сайте. Ну что ждем еще две минуты и поехали. Дорогие друзья, по поводу заказа, большая просьба написать в директ, вам помогут. У нас сегодня с вами тема прямого эфира не заказы, а э, немножко другая. Мы сегодня будем говорить про кожу чувствительную. И я думаю, что мы начинаем. Все, кто присоединяется, они уже будут нас с вами догонять. Большая просьба, если остаются какие-то вопросы по теме, чтобы не было офтопов вы можете кидать это все в чат я буду на них отвечать для тех кто со мной не знаком меня зовут мария я работаю консультантом бьюти экспертом и сегодня я косметолог сегодня мы с вами будем говорить про достаточно такую на мой взгляд актуальную проблему которая в целом звучит как чувствительная кожа это одна из на мой взгляд топовых проблем косметологии на сегодняшний момент и к сожалению с проблемой чувствительностью сейчас сталкиваются все больше больше людей. У некоторых это история, которая длится достаточно такой долгий период времени, у некоторых только приобретенные недавно. Некоторые постарались, чтобы эта проблема вдруг у них случилась. То есть эта история, которая, собственно, ручно, скажем так, была сложена благодаря каким-то неправильным действиям или комплексу действий. И, собственно, что приводит к повышению чувствительности, почему такая проблема может вас настигнуть. Или если настигла, что с этим делать? Мы сегодня с вами. Будем как раз в этом разбираться. И, соответственно, ближе уже к финалу нашего эфира мы поговорим о том, какие конкретные продукты можно использовать и нужно использовать для того, чтобы... Для того, чтобы решить данную проблему, да, какие конкретно средства нам могут быть здесь в помощь. А еще раз, если возникают какие-то вопросы, то в процессе можно будет их задавать и, соответственно, я буду какие-то моменты пояснять. Итак, вначале я, конечно, хотела бы остановиться на неком таком теоретическом аспекте, потому что, на мой взгляд, крайне важно поговорить про теорию, собственно, почему же вдруг появляется повышенная чувствительность, потому что, безусловно, так как я уже сейчас сказала, с чувствительностью сталкиваются очень многие, но она не случается просто так. То есть, конечно, какие-то определенные причины приводят к тому, что повышается чувствительность либо в моменте, либо это становится такой приобретенный уже некий диагноз, и впоследствии развивается купероз, а возможно даже розация. Чувствительность, купероз, розация это именно вот такая вот последовательность, в которой мы должны это все рассматривать. То есть сначала появляется чувствительность, затем, как следствие, как скажем так, вершки от проблемы появляется купероз, потому что купероз это проявление определенной проблемы сосудистой патология сосудистая, да, которая, безусловно, имеет корни глубже, чем просто покраснение или проявление сосудистой сетки. И дальше уже идет разация. Розация – это заболевание кожное, которое должен лечить обязательно врач дерматолог, которое важно правильно диагностировать. И разация всегда сопровождается, чаще всего, скажем так, сопровождается наличием каких-то воспалительных элементов. С этим достаточно сложно работать. И разация уже в отличие от просто повышения чувствительности имеет достаточно сложную такую этиологию. То есть вот эта вот цепочка развития, причины розации, она лежит намного глубже, чем просто неправильный уход. Но мы с вами начнем просто с повышения чувствительности, да, сегодня, потому что я думаю, что хотя бы раз в жизни каждая из нас сталкивалась с тем, что кожа дает такую э, реакцию, такой иммунный ответ, скажем так, что повышается в моменте чувствительность. Покраснение случается, какой-то зуд, раздражение, э, я не знаю, отек, возможно, да, если совсем не повезло. И нужно понимать, конечно, откуда растут ноги и как с этим бороться. Итак, в первую очередь хочу напомнить вам о том, что кожа – это орган защитный. да, То есть кожа всегда у нас первой принимает на себя, скажем так, удар. Ударов случается достаточно много, и важно понимать, что ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, даже больше вам скажу, прилетает на нее достаточно большое количество всего, всякого разного. Да? Что именно? Это и ультрафиолетовое излучение, это излучение от мониторов, да, голубое излучение, это какие-то Тяжелые металлы, которых с лихвой каждый из нас схватывает в течение дня, когда мы просто проходим по улицам, скажем так, или даже если мы находимся в помещении, это все равно прилетает пыль, грязь и так далее. То есть все это оседает на коже. Кожа, будучи выделительным органом и, соответственно, защитным органом, она в первую очередь на себя принимает этот удар. И, конечно, этот удар встречает определенные защитные механизмы, которые у кожи есть. Я сегодня постараюсь максимально простым языком изложить, эту теорию но простите меня она нам с вами необходима, потому что потому что без понимания теории мы к сожалению с вами не сможем копать глубоко и разбираться действительно в причинах и даже больше в следствии да потому что без причинное следствие мы тоже не поймем что с этим в итоге нам нужно делать поэтому максимально просто постараюсь это все объяснять добрый вечер кто присоединяется всех рада приветствовать сегодняшний прямой эфир посвящен теме чувствительная кожа мы говорим про причины, следствия, что с этим делать, а также э, немножко поговорим про кожу, склонную к куперозе, или про проявление куперозы уже и тоже опять-таки, что с этим делать, будем разбираться. Итак, э, первое, что э, встречает э, все те самые э, достаточно большое количество разноплановых э, проблем, да, которые встречает наша кожа. Первое, что ее встречает, это кислотная мантия. Да? То есть у нас с вами есть несколько вот этих вот оборонных таких сил, которые стоят на защите нашей кожи и не дают вот тем самым тяжелым металлам, ультрафиолету, голубому излучению и так далее, каким-то образом навредить, скажем так, да, более глубоким слоям дерма в частности. Итак, первое это кислотная мантия. Что такое кислотная мантия? Кислотная мантия это как раз... Я думаю, что многим из вас знакомо понятие PH. И вот именно кислотность нашей кожи – это то, о чем стоит вспоминать, когда мы с вами выбираем средства, в первую очередь, для очищения кожи. Потому что многие слышали про то, что PH 5,5 очень важен, чтобы пенка не нарушала этот PH. Но не всем понятно, что с этим делать и какое, собственно, следствие, если вдруг мы выбираем неправильное средство для очищения. Итак, та самая кислотная мантия вследствие выбора неправильного продукта, как минимум, для очищения, может сдвигаться в сторону либо одну, либо другую. Как правило, она сдвигается в сторону щелочи. Есть определенная шкала, по которой мы определяем кислотность да, этого нашего с вами pH. Среднее значение, принятое в косметологии, это 5,5-6,5. Это такая средняя температура по больнице, которая принято придерживаться. И значит, если в этом диапазоне находится pH нашей кожи, то кожа наша условно является здоровой. Если она сдвигается, он pH в сторону более кислого, то есть снижается, соответственно, закисляется. Если повышается, то повышается в сторону щелочи. Для чего я это рассказываю? Если pH сдвигается в сторону щелочи, то происходит на коже следующее: защелачивание, соответственно, что вследствие приводит к тому, что формируется анаэробная среда на коже, да? то есть это Состояние нездоровое для нашей кожи, вот этот баланс между хорошими условно-патогенными бактериями, которые проживают на нашей коже, да, всем известно, что кожа заселяет данное количество бактерий. Когда пиаж сдвигается в сторону щелочи, то количество патогенных бактерий возрастает, что вследствие приводит как минимум к тому, что у нас могут появиться воспаления. То есть любое воспаление как правило, характеризуется повышением pH. Если вдруг такая проблема, вот здесь кто-то писал, что у меня прыщи, что мне с этим делать? В первую очередь вспомнить о том, что вам максимально необходимо выбирать правильное очищающее средство для себя. Это прям такой слон, на котором будет держаться, если не все, то как минимум та база, которая будет говорить про эффективность в целом вашего ухода. Итак, если pH становится щелочным, да? Это приводит к определенному дисбиозу, к определенному дисбалансу наших бактерий, и это может привести впоследствии к достаточно большому спектру проблем. Акны здесь или высыпания периодически или на постоянной основе – это, наверное, самое меньшее зло из возможных, потому что впоследствии это может привести к более сложным заболеваниям, а именно к разного рода дерматитам. И опять-таки повышение чувствительности может быть одним из следствий, того что наш pH с вами уехал в сторону щелочи из этого следует то что все продукты которые вы используете как минимум для очищения вашего лица они не должны защелачивать вашу кожу как узнать в пенках я думаю что многие сейчас видели на оборотной стороне видели в ну, в большинстве сейчас компаний на самом деле, это используется, да? аббревиатура СЛС без сульфатов, без слез и, как правило, все пенки, которые не содержат сульфатов, которые используют максимально мягкие павы, поверхностно-активные вещества, они не приводят к защелачиванию. То есть это, как минимум, такой достаточно простой инструмент для каждого из вас, который обязательно нужно применять да, в практике, если вы выбираете для себя правильное очищающее средство. То есть максимально большое внимание стоит уделять в первую очередь очищающим продуктам. Как минимум потому, что мы используем их дважды в день. Да, некоторые используют три раза в день, это уже на мой взгляд достаточно большое количество раз. Два это оптимально, поэтому с утра и вечером продукты, которые вы используете, обязательно проверьте на наличие тех самых сульфатов. Это опять-таки самый такой простой инструмент, который позволяет нам с вами минимизировать здесь риски с пиаш разобрались. То есть это такой первый слой, да, который стоит на обороне нашей кожи и нарушение которого, то есть если сдвигается пиаш в сторону щелочи, приводит к различным рода дисбиозам. И это может быть одной из причин повышения чувствительности кожи. Вторая причина заключается в нарушении защитного барьера, то есть мы с вами от самого верхнего слоя продвигаемся глубже. Далее стоит второй слой, и это защитный липидный так называемый слой, роговой слой, да. и я думаю, что опять-таки многим из вас знакома формулировка, что у вас нарушен защитный слой. Причина нарушения защитного липидного слоя, она на самом деле достаточно комплексная, и в одном предложении ее очень сложно описать, то есть причина почему у вас может быть э, нарушен защитный липидный слой, она может быть как внутренний, да, так и внешней Что может быть внутренней причиной? Э, тот же самый стресс, например. То есть в моменте или в длительном периоде времени вы стрессуете, происходит определенный каскад реакций который приводит к тому, что нарушается вот этот самый липидный слой. Как он выглядит? Да? Если на пальцах объяснять, очень просто, чтобы всем было понятно. Значит, э, представьте себе, что это такая кирпичная стена, такая кладка кирпичная, да, которая между собой, Ой имеет между вот этими кирпичами у нас проходит некий цемент, то есть такая а, жидкость, которая имеет липидную основу, то есть содержит масла в основе. Вот этот цемент – это и есть та самая строительная жидкость, которая не дает вот этим а, кирпичам разъезжаться. Условно, если вот этот цемент имеет а, нарушение, да, то есть условно какие-то дырки, то происходит что? Происходит, во-первых, испарение влаги, да, то есть мы теряем, нашу кожа теряет влагу, а это как минимум приводит к тому что вы ощущаете, например, сухость в течение дня, мы называем эту кожу условно обезвоженной, хотя это опять-таки не всегда обезвоженность, а именно причина в том, что нарушен защитный барьер, или наоборот из вне начинают проникать опять-таки пыль, грязь, какие-то ультрафиолет тот же самый, какие-то тяжелые металлы. И здесь они будут влиять уже не просто на эпидермис, то есть не на верхний слой, а намного глубже заходить в дерму. А следствием нарушений дермальных могут быть, например, глубокие морщины. Поэтому, опять-таки, да, возвращаясь к тому, что делать с прыщами, что делать с морщинами, как минимум поддерживать целостность вот этого защитного слоя. Вообще я хочу сказать, что при наличии абсолютно любого кожного заболевания... Это дерматиты любые, это актные высыпание опять-таки, да, в народе, это пигментация. Да, любое, собственно, вот если вас что-то не устраивает в контексте состояния вашей кожи, я могу точно сказать, что без восстановления целостности защитного барьера какой-то комплексной терапии у вас не случится. Да? То есть это крайне важно понимать. Итак, роговой слой и поддержание его целостности это второе, о чем стоит помнить на постоянной основе. Опять-таки, как я уже сказала, причин разрушения этого защитного слоя может быть очень много. И э, человека со здоровым целым защитным барьером я на своей практике не встречала. В своей практике не вижу я таких людей, к сожалению, потому что все из нас ежедневно имеют тот самый стресс, питание несбалансированное, э, образ жизни, который также влияет на целостность защитного барьера, а точнее, на то, из чего состоит вот этот самый цемент, который является таким склеивающим, связующим звеном. Да? То есть вот его составляющие из чего он состоит а состоит он из церамидов холестерина и ненасыщенных жирных кислот вот эти три элемента они играют огромную роль в поддержании целостности в зависимости от возраста или в зависимости от даже на самом деле расы человека, он может изменяться состав, я имею в виду. Например, у тех, у кого есть атопический дерматит, а это, как мы знаем с вами, неприобретенное а врожденное заболевание кожное, вот этот вот липидный слой, он будет отличаться по составу от условно здоровых людей. Если мы говорим про поддержание целостности, то нам важно искать с вами в составе средств, уходовых средств, да, кремов, сывороток и так далее, нам с вами важно искать те самые компоненты, которые составляют, его целостность это церамиды, повторюсь холестерин и ненасыщенные жирные кислоты как правило они все э, в составе примерно также и обозначаются как я сейчас дайв э, перечислила и они все имеют липидную основу они все способствуют более глубокому проникновению каких-то компонентов из крема глубже в кожу а соответственно повышают эффективность этого средства это уже второй момент если у нас с вами тот самый защитный слой нарушен да это тоже может приводить к тому, что ваша кожа в моменте или в длительной перспективе становится более чувствительной. У большинства, кто сам себе диагностирует, что вот моя кожа стала чувствительной да, в моменте, как правило, на этом все и останавливается. А, то есть дальше а, причин можно не искать, потому что либо в первом, либо во втором слое случается вот такой некий затык, и получается, что причины как раз вот в этом и находятся. Да? То есть если мы с вами восстанавливаем целостность липидного слоя, если мы с вами восстанавливаем pH, то есть от щелочи мы его возвращаем в некую такую а, либо нейтральную, либо слегка закисленную среду, то причины а, вот этой вот чувствительности у нас с вами уходят. Существуют, конечно, более глубокие причины, о которых тоже хочется сегодня сказать Потому что не всегда, к сожалению, настроив правильный уход Вот в этих двух контекстах, получается, побороть причину, да? мы копаем глубже А именно, дальше на защите нашей кожи стоит иммунный слой, иммунитет, так называемый То есть иммунные клетки Всем, я думаю, что в контексте организма понятно, что когда падает иммунитет, падает защитное свойство нашего организма в целом, а кожа, будучи самым большим органом, безусловно, абсолютно так же может реагировать. Да? Как это выглядит на практике? То есть, есть на защите вот этого самого иммунного барьера стоят клетки Лангергаса, так называемые, но это, скажем так, больше теория на практике, как это выглядит. Да? То есть, вы получаете какой-то компонент, наносите на вашу кожу, нервные рецепторы реагируют на этот компонент и случается либо покраснение, либо раздражение, либо зуд, либо все вместе. В данном случае с иммунитетом работают определенные компоненты, которые также могут встречаться в кремах и при нанесении, топическом нанесении, да, то есть нанес на поверхность кожи, Данный компонент, зуд, покраснение, отек и так далее, все, соответственно, устранилось. Как минимум, один из самых известных компонентов, причем как внутрь, так и топически наружно, самый известный, да, наверное, за последнее время, это колострум, молозиво. То есть, это тот компонент, который в длительной перспективе при регулярном применении дает очень хороший иммунный ответ, повышаются иммунные функции организма и, в частности, кожи. Поэтому колострум, как, опять-таки, да, в виде нутрицептиков внутрь для поднятия иммунитета, это, так и при топическом приеме применение играет очень большую роль а, далее. Еще глубже, если мы с вами уходим, то есть если мы проработали первую причину, вторую причину и третью причину, и по-прежнему чувствительность нашей кожи не снижается, по-прежнему есть покраснение, по-прежнему есть раздражение, то мы копаем еще дальше, а дальше у нас идет антиоксидантная защита. И вот ä, про антиоксиданты я думаю, что опять-таки многие из вас, кто ä, интересуется вопросами домашнего ухода, слышали, потому что сейчас большое количество внимания в косметологии уделяется именно антиоксидантной средством то есть крем с антиоксидантами сыворотки с антиоксидантными комплексами и так далее не совсем понятно многим что такое антиоксиданты но все знают что это хорошо что это важно что это нужно и так далее итак что такое антиоксиданты есть а, такие ребята как свободные радикалы да все знают что плюс работает с минусом да то есть электронные они у нас всегда парные есть такой а, товарищ свободный радикал который всегда работает соло в одиночку а, он будучи единичным таким товарищем, он э, очень любит разрушать пары. И пытаясь прибиться к одной или к другой паре, к плюсу или к минусу, как правило, прибивается к тем нужным нам элементам, таким как коллаген и эластин, например. Да, то есть он прибивается к паре, отбивает эту пару и тем самым разрушает молекулы коллагена и эластина. Это приводит к тому, что как минимум у кожи теряется эластичность, упругость и так далее. Я надеюсь, все понимают, что я сейчас объясняю все это очень Примитивно на пальцах, но чтобы всем было все понятно, да, что такое вообще вот эти свободные радикалы. А, помимо вот этого свободного электрона, свободного радикала существует... А такие активные формы кислорода так называемые. Да? Это тоже очень важный процесс, потому что без понимания того, что такое активная форма кислорода, тоже не будет точного понимания, как же работают те самые антиоксиданты. Так вот, и свободные радикалы, и активные формы кислорода это все то, что в нашем организме нужно обязательно, чтобы оно присутствовало. Потому что без них не происходит каких-то определенных реакций и если их недостаточно, то тоже происходит какой-то дисбиоз дисбаланс. Это, знаете, как на поверхности кожи э, тоже нельзя полностью исключать, например, патогенную флору, потому что должно быть все в плюсе и в минусе, в неком балансе. Вот когда случаются перекосы, вот там начинаются уже проблемы. Поэтому, например, сверхпотребление антиоксидантов, как внутрь, так и на кожу, да, топическое нанесение, это не есть хорошо. Хорошо тоже не всегда бывает хорошо, слишком хорошо, да. Поэтому э, активной формы кислорода – это то, что присутствует в организме. Да, это отвечает за продукцию, например, энергия нашими митохондриями, но в целом, когда их становится в избытке, так же, как и свободных радикалов, это может уже иметь знак минус приобретать и, соответственно, влиять на разрушение как минимум тех самых волокон коллагена и эластина, которые являются пружинами условными и отвечают за упругость нашей кожи. Поэтому одна из причин старения, одна из причин того, что наша кожа теряет упругость, провисает, появляются какие-то морщины, глубокие или не очень глубокие, это как раз Свободные радикалы и вот те самые активные формы кислорода. Вот от этих двух моментов нас с вами спасут антиоксиданты. Антиоксиданты это те товарищи, которые работают тоже в дуэте, всегда в паре. Они способствуют тому, чтобы вот этот свободный радикал условно нашел свою пару. Да, когда плюс встречается с минусом, происходит определенная реакция, и условно этот свободный радикал нейтрализуется. Да, то есть его вот этот его работа в контексте знака минус, она, соответственно, переходит в знак плюс, и мы с вами получаем только те бонусы, о которых я говорила, да, которые необходимы нашему организму. Антиоксидантов на сегодняшний момент достаточно много. Есть антиоксиданты, которые присутствуют уже в нашем организме, да, то есть так называемые клеточные антиоксиданты, они уже есть. И если мы их добавляем в креме в каком-то, да, и наносим в виде сыворотки и так далее, они максимально благоприятно воспринимаются нами, потому что родные, потому что понятны, потому что уже присутствуют да, в клетках. По определенным причинам. Причин тоже достаточно много у нас с вами может быть. Случается так, что наша естественная антиоксидантная система, которая после иммунной идет, да, чуть глубже условно, она не срабатывает, она не защищает уже нашу кожу. Почему это может быть? Потому что стресс. Стресс это вообще все, что стоит во главе угла, это стрессовая история. Стресс. Это неправильное питание. Это какая-то антибактериальная, антигрибковая терапия. Да, если вы принимаете, например антибиотики, любые антибактериальные препараты, это все сносит вот эту вот нашу естественную антиоксидантную защиту. Повышенное активное солнечное воздействие, да, когда вы звездой загораете на пляже, это все тоже сносит нашу антиоксидантную защиту достаточно сильно. Поэтому вот при такой повышенной нагрузке, если вы ведете активный образ жизни, мало спите, много работаете при этом, живете в большом городе, на вас постоянно прилетают вот эти самые тяжелые металлы курите ребята кто курят очень важно значит вот если вы попадаете в группу риска то те самые антиоксиданты вам в кремах в каких-то сыворотках просто необходимы потому что без принятия на себя в креме в сыворотке и так далее этих антиоксидантов ваша кожа действительно может находиться в условном стрессе а следствием этого может быть повышенная чувствительность Закрыли. Этот блок закрыли. Давайте в резюмируем все это дело, потому что дальше двинемся в более такую практичную часть уже, практическую. Итак, что приводит к тому, что в моменте сегодняшнем или в длительной перспективе, кто присоединяется, добрый день, добрый вечер, мы тут с вами про чувствительную кожу сегодня разговариваем, мы уже достаточно большой блок сейчас отстреляли и прошли определенные причины, я сейчас это все дело резюмирую. Значит, первая причина, если у нас с вами сдвигается pH. В сторону щелочи причиной сдвига ph может быть неправильное средство которое вы используете для умывания как минимум это частое самое распространенное вот эти пенки до скрипа которые да вот так вот ты наносишь а она вот так вот застревает у тебя эта рука дальше не двигается есть ощущение супер свежей супер чистой кожи но на деле это стянутость как правило Первая причина. Вторая причина нарушение защитного слоя. Если у вас есть акны, если у вас есть пигментация, если у вас есть дерматит любой, и если у вас уже есть чувствительность повышенная, то у вас сто процентов есть проблемы с защитным слоем. То есть с ним нужно работать. Но повторюсь, как правило, у нас у всех есть такая проблема. То есть. Опять-таки, под воздействием разных факторов, стресса, еды, неправильный образ жизни и так далее, это все тоже может приводить к нарушению защитного слоя. Поэтому вторая история, над которой важно и нужно работать, это восстановление липидного защитного слоя. Третья причина, над которой опять-таки стоит потрудиться впоследствии, это повышение иммунитета. Как минимум здесь хорошо работает колострум. Я имею в виду сейчас колострум не тот, который мы с вами внутрь принимаем, а тот, который мы наносим топически, то есть на кожу в виде крема, сыворотки и так далее. И четвертый, четвертый момент, над которым тоже нам с вами стоит подумать, задуматься, это антиоксидантная поддержка какая-то, да, то есть если у вас есть плюс, да, ко всему, повышенные вот эти риски попадания в группу, когда вас. Ваша естественная антиоксидантная система не срабатывает, то вам, соответственно, нужно повышать свои возможности антиоксидантной защиты при помощи определенных кремов, сывороток и так далее. Вот это вот четыре причины. Как правило, повторюсь, на первых двух все заканчивается, то есть если вы поменяете очищающее средство, если вы уберете агрессивные скрабы, если вы уберете агрессивные кислотные средства, если вы а, начнете работать над восстановлением защитного барьера, то как правило у 50% отпадает необходимость копать дальше. Если не отпадает, то вы знаете, что делать, у вас есть еще как минимум две возможности. Как я уже говорила раньше, на сегодняшний момент очень у многих проблема чувствительности действительно стоит очень остро, и она часто является причин приобретенной, приобретенной проблемой, да, то есть почему это происходит, к сожалению, не всегда все просто, вот как я сейчас разложила на четыре знаменателя, часто это бывает вследствие того, что мы неправильно ухаживаем за своей кожей, а именно... Вот у меня, ко мне часто прилетают вопросы из разряда. Мне, например, не знаю, 25 лет, или там, мне 30 лет, а я покупаю себе крем, на котором написано там 50 или, не знаю, анти-эйдж, анти-ринкл и так далее. Что будет, если я буду пользоваться средством, на котором есть пометка анти-эйдж, а я еще, как бы не в группе анти-эйдж, да? Вот одна из одно из возможных следствий того, что вы подбираете себе уход условно, давайте будем говорить, не по возрасту, да. А если говорить уже более конкретно, не по проблеме, которую вы имеете на сегодняшний момент. То есть у вас, например, есть определенный запрос у кожи, да, ей нужно, чтобы вы ее просто увлажнили. А вы начинаете ее закидывать, опять-таки, большим количеством антиоксидантов, какими-то сложными сочиненными формулами, которые имеют эту пометку антиэйдж, но на самом деле состав достаточно сложен для вашей кожи, и она не готова принимать такое большое количество активов. И вот в этот момент, в том числе, падает иммунная ее функция, снижается и, как следствие, повышается чувствительность. Поэтому, если вы пользуетесь уходом, который, да, называем мы это не по возрасту, а на самом деле не по вашей проблеме то а, следствием может стать повышение чувствительности в моменте времени. Ну или если вы не будете обращать, скажем так, внимание на то, какие а, ответы дает ваша кожа на ваш предлагаемый уход, то, соответственно, в длительной перспективе вы можете обрести эту проблему, возможно, и развитие в контексте купероза и так далее. Вторая история связанная с тем, что вы подбираете уход, опять-таки, не по проблеме, не по задаче, не по типу кожи, скажем так. Да? То есть у вас, например, есть проблема обезвоженности, вы это называете, а на деле это нарушенный защитный барьер. Очень тонкая грань между всем этим делом. То есть здесь действительно нужно разбираться в теоретических аспектах. Мы с вами, к сожалению, в этом эфире все это не покроем, не закроем, но будем обязательно впоследствии дальше про это говорить. То есть если ваша, например, проблема состоит в том, что у вас нарушен защитный барьер, а вы кожу стараетесь больше, активнее увлажнять, а у вас есть крем, он вам не подходит, вы сверху еще ночную маску наносите, вам не хватает, вы под нее еще сыворотку наносите, сыворотки не хватает, вы еще бомбите это каким-то тоником, а еще сверху финалите каким-то спреем, и вам все равно сухо, а вы по-прежнему продолжаете добавлять, добавлять, добавлять, в какой-то момент кожа говорит, что все, достаточно, потому что у нас с вами 5, 6, 8 батарей средств, да, которые вы друг на друга наслаиваете, корейский уход, например, да, знаменитый, ну, я имею в виду в целом, то есть, когда Человек наслаивает на себя беспорядочное количество каких-то продуктов, совершенно не отдавая себе отчет в том, что каждое средство – это самостоятельный продукт, самостоятельная формула, состоящая из консервантов, каких-то иногда не самых лояльных к нашей коже консервантов. Да? То есть это все химическая формула, которая при сочетании друг с другом может давать обратную реакцию, так называемые откаты, которые на выходе будут выглядеть как правильно, повышение чувствительности. да, То есть очень часто при наслаивании продуктов, которые между собой не сочетаемые, а мы с вами люди такие, которые глубоко не хотим, например, копаться в формулах, не готовы разбирать формулы на запчасти, думать, что здесь, с чем можно сочетать, с чем нельзя сочетать, мы просто берем и сочетаем. Да? Но это, к сожалению, не всегда бывает возможно, особенно если мы сочетаем продукты, например, из разных брендов, из разных линеек и так далее. Поэтому, вот когда мы сочетаем несочетаемое, разбираясь в этом во всем, одним из следствий всего этого мероприятия может быть, к сожалению, повышение чувствительности. И, соответственно, опять-таки, третья, скажем так, причина, точнее, подпричина, это вот просто большое количество средств, которые вам не нужны. Я вообще, кстати, замечаю сейчас такую тенденцию, что очень многие стали сокращать количество средств. Меня очень радует эта тенденция, потому что раньше, наоборот, опять-таки, когда был популярен корейский уход люди хотели сочетать большое, большее количество продуктов в своем уходе, думая, что больше – это лучше. Но сейчас вот эта вот тенденция к минимализму, меня, например, она очень радует, потому что это про какую-то осознанность, когда ты начинаешь понимать, что у тебя одно средство может, как правило, закрыть сразу несколько твоих окон открытых, да, и э, каких-то потребностей, которые по большому счету действительно могут быть закрыты при помощи одного, двух, трех ингредиентов. Здесь, конечно, важно Важно понимать, чем мы с вами пользуемся, как мы это наносим, да, и с какой периодичностью мы это используем. То есть не просто крем от морщин условных, а что конкретно в этом средстве работает. Вот мы дальше с вами на конкретных примерах уже поговорим, за счет чего то или иное средство может выстрелить или, соответственно, не сработать, если есть определенный запрос. Итак, про чувствительность повышенную мы с вами сейчас поговорили, да, то есть это все про повышенную чувствительность, которая выражается как покраснение, раздражение, какой-то зуд, аллергическая реакция. Если сильно не повезло, то, возможно, даже какой-то отек. Аллергическая реакция может быть уже переходящие в сторону заболевания кожного, да, но здесь уже больше работает дерматолог, то есть, если у вас появляется аллергический дерматит или контактный дерматит, да, то раз, разница, кстати, между этим, вкратце, аллергический дерматит – это аллергия на какое-то конкретное средство. Кстати, например, пищевая аллергия, она не всегда связана с аллергией на конкретный продукт, в, я имею в виду на конкретный ингредиент в конкретном средстве. То есть, если у вас, условно, аллергия на мед, пищевая, не факт, что вас высыпет, например, на средства, на крем, который тоже содержит мед в составе. То есть это не всегда причинно-следственная связи. Плюс хочу отметить, что вот этот аллергический дерматит, он проявляет себя достаточно быстро, агрессивно. Да? То есть ты нанес средства с витамином С, у тебя условно аллергия на витамин С, тебя высыпало практически сразу. Есть контактный дерматит. Контактный дерматит, как правило, зависит от количества этого актива, да, который ты наносишь. То есть, например, у тебя... Контактный дерматит на витамин С. А, ты нанес условно. Вот такое количество тебя не высыпал, ты нанес вот такое количество, тебя, скорее всего, высыпят. Да? То есть количество продукта, точнее, компоненты, ингредиенты, которые ты наносишь на поверхность кожи, здесь решает. Здесь тоже может быть, например, разная реакция на средства смываемое и несмываемое. То есть в пенке витамин С подходит, потому что ты нанес, смыл и сразу получил, соответственно, там, не получил точнее результат. А бывает, например, в креме тот же самый витамин С который ты нанес, и вот он у тебя лежит на лице, лежит, и через там 10-15 минут ты начинаешь чувствовать зуд, раздражение и так далее. Это вот два вида а, уже дерматитов, да, которые, конечно, если мы с вами говорим про регулярную подобную реакцию, то есть не просто вот в моменте ты нанес, почувствовал, смыл, что-то сделал, и дальше это не повторилось. А когда у тебя понедельник, вторник, среда, пятница и так далее, все это дело повторяется, это может уже речь идти про конкретную реакцию, дерматит, да, с которой стоит, конечно, обращаться уже к врачу, который будет это корректировать. Если вы провели самостоятельно в домашних условиях те мероприятия, о которых мы говорили, будем дальше говорить, и они не помогают. Так, чувствительность а, закончили. Далее, купероз. То есть мы движемся вот по этой шкале условной, которую мы вначале с вами обозначили. Что такое купероз? Купероз, это, как я уже сказала, это следствие. То есть это не то, с чем мы работаем. Потому что изначально проявление вот этих, вот этих сосудов, сосудистая патология так называемая, это следствие того, что у нас с вами в организме в целом, есть проблема с сосудами, а именно их ломкость. То есть где-то они у нас сужаются, где-то они у нас расширяются, и на выходе получается что? Что визуально мы замечаем то самое сосудистое проявление. На щеке, около крыльев носа, как правило, да, это проявляется. Причина появления, возникновения купероза очень комплексная, друзья. Сразу хочу сказать, что вот у меня купероз. Почему? Потому что ответа не будет, к сожалению. Потому что причина может быть, например, эндокринологическая. После беременности, после родов очень у многих становятся более очевидными сосуды. Генетическая причина. Вторая. Возможно, вы замечали, что у вашей мамы, бабушки, да, в, у, у родственников у кого-то есть проявление сосудов в тех же местах, где и у вас. Точнее, наоборот, да, у вас, где и у них. То есть это генетическая история. К сожалению, здесь только поддерживать в ремиссии это состояние, то есть вылечить тотально, если это генетическая предрасположенность, к сожалению, эту проблему будет невозможно. Пищевая ваша реакция, то есть, например, при употреблении определенного рода продуктов, как правило, это острое, горячее, алкоголь, например, да, у вас в каком-то определенном месте случается то самое расширение или сужение сосудов. Как я уже сказала, это комплексная история. То есть мы с вами говорим про сосуды всего нашего организма, не просто про лицо, да, а в целом. Именно по этой причине, если у вас есть уже или появились вдруг сосуды, проявления сосудистое, вам обязательно нужна консультация флеболога, то есть человека-специалиста, который занимается в целом оценки э, вен да, по э, нашему организму. И э, э, это вовремя сделанная консультация позволит вам впоследствии.. Э, ну, скажем, избежать любых других проблем, связанных с сосудом, да, инсульты, инфаркты и так далее. Поэтому это прям очень важно, важно такого специалиста посетить и вообще в целом оценить, например, ваши вены на предмет предрасположенности к варикозу. Итак, вот это самое проявление сосудистой сетки разобрали. Что теперь с этим делать, да, важно. Чувствительная кожа и кожа, склонная к куперозу или с проявлениями уже куперозы, она требует определенного ухода достаточно схожего скажем так то есть мы этих товарищей которые имеют просто повышенную чувствительность или уже проявление сосудистой сетки мы будем с вами сейчас условно относить в одну группу и поговорим о том что следует не делать с чего следует избегать если вы вот в эту группу залетаете. первое нужно очень тщательно выбирать как я уже сказала средства очищающие и температуру воды которую вы используете для очищения очень холодная, очень горячая температура не подходит для того, чтобы умываться, если вы в зоне риска. Да, и средства, которые мы с вами используем для очищения, они не обязательно должны быть специализированными да, для, например, кожи чувствительной. Прекрасно, если они такие, да, это здорово, но они должны быть просто деликатными. Как минимум, если вы не хотите копаться в составах, если вы не хотите разбираться сульфаты, несульфаты не сульфаты и так далее, вы просто не должны испытывать дискомфорт, а именно ощущение степени. После очищения. Если такое ощущение у вас присутствует, значит что-то идет не так, значит, средство не совсем в той группе может повышать наш pH. А мы помним про то, что если повышается pH, то риски здесь тоже повышаются. Правильное средство для умывания. Второе: избегать агрессивных, абразивных, очень э, жестких скрабов. Скрабы э, причем, знаете, скрабы, они не всегда называются скрабами, к сожалению, гамажи, даже какие-то пилинги, они иногда бывают достаточно агрессивными. То есть здесь важно понимать, что чем менее абразивным, да, то есть крупно таким дисперсным, с крупными частичками, которые не являются сглаженными, а такие достаточно острые, все, что травмирует механически нашу с вами кожу, это все то, что повышает, опять-таки, возможность проявления впоследствии, опять-таки, купероза, если еще его нету, или ухудшения ситуации. Поэтому наш с вами выбор – это какие-то мягкие, деликатные, энзимные пилинги. Они так и будут называться – энзимные пилинги. С кислотами средства, если используем, то самые-самые деликатные, с какими-то фруктовыми кислотами, да, продукты, какие-то крайне-крайне а, а, мелкодисперсные, да, то есть, чтобы вот эти вот частички отшелушивающие, которые в составе есть, чтобы они были менее травматичны, насколько это возможно. Активные, агрессивные кислотные пилинги в салоне, например, или в домашних, домашнем использовании, это тоже та история, которую нам с вами обязательно стоит исключать из домашнего или опять-таки профессионального ухода, то есть любые кислоты к сожалению, под запретом. А по поводу массажей хочется очень сказать, потому что я человек, который, в принципе, выступает за массажи, если у вас достаточно активное проявление сосудов, если у вас действительно очень очевидная сосудистая сетка, то есть и она прогрессирует, к примеру, или если у вас, не дай бог, розация, розация – это уже присутствие, как правило, воспалительных элементов, да? всегда это больше всего в зоне риска зона, вот это Т-зона, так называемая, да, то есть это нос, это щеки, лоб в меньшей степени, подбородок. Как правило, такие характерные воспалительные элементы, плюс покраснение появляется. То есть если что-то подобное вы замечаете, то здесь тоже, конечно, желательно консультации дерматолога. Так вот, если вы имеете подобное проявление или даже просто заметную сосудистую сетку, то э, мануальный массаж или э, массаж при помощи каких-то аппаратных методик, он тоже нежелателен. То есть самое минимальное легкое воздействие, возможно, при помощи роллеров, возможно, при помощи, опять-таки, скрипков гуаша, про которые мы уже говорили. Вот это все аккуратно, очень деликатно можно вводить, но наблюдать обязательно за тем, что происходит с вашей кожей, то есть какие изменения, если замечаете ухудшение, обязательно тормозите эту историю. Спасибо большое за обратную связь, очень приятно. Вот, а это то, что нельзя. А, так, у меня здесь а, шпаргалка, чтобы не сбиться, сверюсь, сверилась, едем дальше. И обязательно а, комплексная поддержка, переходим в категорию, что можно и что нужно, да? а, что же можно и нужно. Во-первых, антиоксиданты. В первую очередь, среди мастхевов у нас с вами будет числиться витамин С. Витамин С вообще это такой товарищ, друзья, который нужен вообще всем всегда, на мой взгляд, скромный. Особенно если мы с вами проживаем в большом городе, если мы с вами ведем активный образ жизни. Особенно если это время пандемии, как сейчас. Это то, что нужно обязательно принимать внутрь и наружно. Витамин С при приеме, как вы знаете, до кожи, при приеме внутрь, он с вами, он у нас распределяется в последнюю очередь. То есть вы принимаете внутри цептика, до кожи он практически не доходит. Поэтому, чтобы профилактировать проявление купероза, чтобы укреплять стенки сосудов, чтобы делать нашу кожу более устойчивым, к, в том числе стрессовым каким-то перепадам, температурным перепадам и так далее, необходимо использовать витамин С топически. Еще раз, да, чтобы всем был понятен мой язык, топически это значит на кожу да, Менять. Так вот, внутрь и наружно витамин С как must-have обязательно. Если кожа стала чувствительная, если она уже имеет проявление тем более сосудистая, обязательно витамин С. Здесь разные формы витамина С бывают, они бывают Кислые, условно, бывает не кислый витамин С. С минимальными потерями вы можете начинать как минимум с не кислого витамина С, то есть со стабильного витамина С, который используется в средствах Ламбре, в частности, я дальше покажу на примере, в каком конкретном продукте можно будет его найти. Но, опять-таки, напоминаю вам, что витамин С с утра именно он решает, он стоит как раз на защите вот этой антиоксидантной, то есть та самая антиоксидантная протекция, она в том числе за счет витамина С у нас с вами происходит, поэтому ежедневно с утра, вот ваш солнцезащитный крем, или если он уже в солнцезащитном креме содержится, это будет прям вообще со знаком плюс, а мы с вами его используем. В вечернем уходе тоже можно, но весь бонус вы именно в утреннем уходе от него получаете, потому что с утра вот эта самая атака, которая происходит, да, условная на нашу кожу, то есть какая-то, опять-таки, пыль, грязь и все-все-все остальное, все, что атакует нашу кожу в течение дня, как правило, приходится именно на дневное время. Витамин С вместе с рутином, может быть, кто-то вспомнит сейчас знаменитый аскарутин. аскорутинки такие были вот в моем, по крайней мере, детстве, они точно были витаминки, которые содержали в составе как раз витамин С и витамин рутин. Сейчас это, как правило, отдельная история, то есть рутин – это тоже антиоксидант, который тоже стоит на защите, на протекции сосудов, он отдельно бывает в составе каких-то кремов. Бывает внутрь, да, внутрецептиков тоже при приеме очень хорошо профилактирует эту всю историю. То есть, вот они вместе в паре очень хорошо работают. Дальше витамин В и витамин К. Витамины В, скажем так, группа витаминов В и витамин К. Это из а, таких синтетических, скажем так, витаминов, то есть то, что Искусственно создана, в составе продуктов мы с вами можем искать и находить. А растительные экстракты. Растительные экстракты, здесь их достаточно много, и я за то, чтобы их использовать, потому что они помимо того, что могут быть источником витаминов, тех же самых, о которых мы сейчас поговорили, они могут быть самостоятельными элементами, как, например, экстракт каштана. каштана Прекрасно совершенно работает в качестве профилактики, превенции и уже устранения этой самой повышенной Чувствительности. Прекрасно э, работает лакрица в этом контексте. Хорошо работает масло виноградных косточек, тоже снижает чувствительность. Хорошо работает артишок в этом вопросе. Здесь можно бесконечно, на самом деле, перечислять эти элементы, потому что их действительно очень много, и они все очень эффективно снижают чувствительность кожи, как в моменте, так и могут профилактировать появление или проявление этой самой сосудистой сетки. Поэтому в утреннем или в вечернем уходе эти экстракты, компоненты можно и нужно искать. Ну и, конечно, наш прекрасный с вами колостром, о котором мы сейчас тоже говорили и, соответственно, будем сейчас уже в приложении Ламбре говорить конкретно, потому что вообще колостром и в приеме, для приема внутрь, это один из, на мой взгляд, таких ноу-хау, хотя это достаточно такое известный длительное время да, молозива, кто не знает, компонент, который давным-давно использовался для того, чтобы поднимать иммунитет, для того, чтобы профилактировать разного рода заболевания. Сейчас он как-то просто на пьедестале из-за всей этой обстановки вокруг в мире, но в целом могу сказать, что он действительно при длительном приеме, что важно, то есть не в моменте, а вот при длительном курс-приеме он себя очень хорошо проявляет. Сейчас на конкретных а, продуктах хочу вам продемонстрировать. Прочитаю вопрос и пойду по конкретным средствам. Что делать, если после использования крема в другой фирмы кожа стала очень чувствительная? Теперь даже после оливкового крема краснеют щеки. Что делать, если кожа стала чувствительная? О чем мы сейчас с вами говорили. Проверять средства очищающие на предмет правильности, скажем так, состава, то есть насколько этот продукт очищающий удовлетворяет нашему запросу с вами, то есть что там вообще с PH этого продукта, правильная или неправильная у вас пенка или гель если неправильно менять второе восстанавливать защитный барьер да, за счет чего искать в составе компонента которых я сказала церамиды жирные кислоты масла какие-то да и холестерол холестерин это вот все то что в составе средства желательно бы найти это и или колострум то есть, это тоже туда же, то есть, это уже про иммунную историю, но это может быть в контексте или восстановления защитного барьера, или иммунной функции. И антиоксиданты добавлять, какие-то деликатные, мягкие, и обязательно, друзья, защита от солнца, потому что солнце – это вообще один из таких элементов, который тихо, медленно, но верно, особенно лучи вида А, UVA, UVB, все вы знаете, да, UVA-лучи проникают очень глубоко до дермы, и они способны на очень, на самом деле, такие глубокие, серьезные изменения, потому что дерма восстанавливается ну очень сложно, то есть это очень глубоко заходящие лучи, которые незаметно для нас работают, если UVB лучи обожгли и вот получили прекрасный загар, то UVA лучи очень по-тихому работают, но при этом они разрушают гораздо сильнее и активнее, чем UVB, поэтому обязательно солнцезащитный крем, даже если это зима, даже если это Москва или, не знаю, там где-то в другом месте в Питере, обязательно нужно. По поводу все эти компоненты присутствуют в продукции ламбре так давайте предметно <связать> значит у нас есть с вами очищение да про деликатное очищение мы поговорили вот вам пример конкретного средства очищающего которое я рекомендую в первую очередь для кожи чувствительной или склонной к проявлению купероза это средство Имеет гелевую текстуру, очень деликатно очищает и подойдет не только для сухой чувствительной кожи, как написано. Оно у меня достаточно часто мелькает в видео, потому что я в целом считаю этот продукт крайне достойным с точки зрения теории, да. Не просто в рамках ламбре, а в рамках, в принципе, очищающих средств, которые существуют на рынке. По большому счету в составах очищающих продуктов на сегодняшний момент используются в большинстве случаев достаточно классические Павы, поверхностно-активные вещества. Вот в данном случае здесь такая тоже классика жанра. Среди мягких павов используются. Средство практически не пенится, крайне деликатно работает с любым типом кожи, подчеркиваю, в том числе с жирной, да, но при этом для жирной кожи здесь просто может быть слишком интенсивное увлажнение от этого продукта, не любая жирная кожа, с акне особенно, она это выдерживает, а так в целом вот эта вот надпись для сухой чувствительной кожи, это скорее аббревиатурная история, на практике я вам действительно могу сказать, что средство подходит в том числе и для нормальной кожи, и для кожи комбинированной, потому что является очень деликатным очень универсальным не нарушает наш ph не сдвигает его в сторону щелочного да, и подходит для двухразового применения к слову я напомню что при особенно повышенной чувствительности часто умываться часто это чаще чем два раза в день я однозначно не рекомендую. далее Второе средство, о котором хочется сказать, я вопросы увидела, если мы сейчас успеем, то я их тоже обязательно затрону. Второе средство, которое непосредственно выполняет функцию защитную, это крем антиполюшен. Антиполюшен это история такая, вот как раз, защитная, от различных каких-то агрессоров защитная. То есть от чего мы защищаемся, я не знаю, все ли отчетливо понимают. По большому счету, здесь у нас есть как раз те самые компоненты растительные, о которых я сейчас говорила, которые защищают нас вот от этих агрессоров внешних, да? Все помнят про тот самый антиоксидантный защитный слой, о котором я говорила в начале. И вот в частности здесь в составе запатентованного комплекса, то есть антиполюшная это вообще такая собирательная история, как конструктор его собрали из нескольких патентов, да? то есть собрали несколько экстрактов, соединили их в один патент. Это у нас получился один пазл. Второй, третий и так далее. Деталь пазла собралась в итоге воедино в крем антиполюшн, который, на мой взгляд, крайне достойно собрался. Потому что эти патенты работают, ну, соответственно, доказана их эффективность в приложении антиоксидантной защиты, снижения чувствительности. Так вот, здесь есть компонент, который защищает, раз, от... Тяжелых металлов. Друзья, вообще тяжелые металлы, это одна из, у нас будет скоро статья, выйдет как раз тоже на этот счет, мы обязательно про это поговорим, потому что это действительно очень важная история, потому что тяжелые металлы, это опять-таки какая-то абстрактная такая субстанция, про которую никто, все слышали, но не все понимают, что это такое, да. Например, особенно если вы курите, да, то в момент того, как этот дым, затрагивает вашу кожу на нее оседает большое количество тяжелых металлов мы их не видим естественно мы их не ощущаем есть специальные анализы которые нам позволяют узнать есть ли у нас повышенная нагрузка тяжелых металлов на организм да на волосы на кожу и так далее так вот если повышенная такая нагрузка существует то следствие может быть помимо повышения чувствительности акне пигментация и раннее старение. Вот если у вас ранние морщины, прыщи и пигментация, условно, да, то одной из причин может быть как раз повышенная вот эта самая нагрузка тяжелых металлов на вашу кожу. Поэтому обязательно большое внимание уделяйте этому. В данном креме содержится растительный компонент, растительный патент, патентованный комплекс, да, если по-русски объяснять, то там в составе есть лекарственный алтей, трава, да, которая, естественно, замешана с определенными компонентами, и вот этот компонент способен снижать эту самую нагрузку тяжелых металлов на нашу кожу, устранять последствия, да, последствия за счет определенных каскадных реакций. Защита от ультрафиолета здесь есть, да, то есть вам, у вас отпадает необходимость использовать какой-то дополнительный солнцезащитный крем, если мы наносим это средство, да, это дневной продукт. И есть э, компоненты на основе водорослей, которые помимо того, что интенсивно кожу увлажняет, также снижают нагрузку вот этих тяжелых металлов на нашу кожу и обладают естественным уровнем протекции от ультрафиолета. У некоторых растительных экстрактов существует э, такая вот природная возможность, небольшая, там на уровне SPF 2-3, э, защищать нашу кожу от э, э, ультрафиолета. И третье средство успеваю еле-еле собственно говоря, тот крем, который профилактирует появление купероза, то есть это не просто от чувствительности, а то, что способствует за счет содержания витамина С двух форм, к слову, да, способствует уплотнять стенки, уплотнению стенок сосудов и помимо того, что работает в моменте снижает чувствительность за счет тоже определенных патентованных комплексов, он еще и на перспективу работает, то есть, если у вас уже вдруг появляется сосудистая какая-то сетка где-то, вот это средство я очень рекомендую в качестве профилактики ухудшение, как минимум заморозить эту ситуацию в моменте. Здесь тоже есть SPF 15 и, что немаловажно, как минимум для нашей психосоматики с вами зеленый пигмент в составе средства, потому что, когда мы говорим про причины, как минимум одна из причин ухудшения ситуации купероза или розации, это психосоматическая история, да, то есть человеку не нравится, как он выглядит, не нравится, что это заметно, не нравится, что люди смотрят. В данном случае зеленый пигмент очень хороший хорошо э, нивелирует это покраснение, то есть мы, мы не маскируем проблему при помощи тонального средства, а слегка просто ее нивелируем, при этом параллельно стараясь каким-то образом вылечить эту ситуацию или как минимум держать ее под контролем. Друзья, у нас вами остается 30 секунд, я очень надеюсь, что эфир был информативный, прошу прощения, что не смогла ответить на какие-то вопросы, которые прилетали в конце, вы можете задать их, повторить в комментариях под этим э, Видео я сейчас постараюсь его сохранить, и я на все вопросы в комментариях отвечу. А также вы можете присылать свои вопросы в директ или оставлять под постами. Я тоже все читаю и на все также буду отвечать, если что-то было непонятно или не до конца раскрыто. Благодарю всех за внимание, спасибо за ваше время.